Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Вукста, псевдоним ГОЛТИС. Я являюсь командором команды профессиональных путешественников, команды ЭКВИТЕС и автором методики «Исляющий импульс». Что это за методика «Исляющий импульс»? Это, прежде всего, наша славянская методика, которая основана на медицинских знаниях. Это анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, спортивная медицина. И эта методика состоит из пяти составляющих частей. Это целостная система, куда входит физкультура исцеляющего импульса, благодаря которой за 4 тренировочных дня мы не только сможем глубинно проработать, соответственно, и прокровить все мышечные группы нашего организма. Но и так как каждая мышечная группа, она связана с тем или иным внутренним органом, то мы благотворно воздействуем и на все внутренние органы, и на все системы нашего организма. Благодаря этой методике за очень короткое время можно произвести генеральную уборку в нашем физическом теле, направить давс 25, сжечь ненавистную жировую прослойку, построить красивые мышечные формы, у девушек прорисовать линии, увеличить даже объем груди, кому это так интересно. Ну, а также, так как каждая мышечная группа, которая прорабатывается по этой методике, Попадает в так называемую суперкомпенсацию – это из спортивной терминологии «сверхвосстановление», то мы, как побочный эффект, мы приобретаем и силу, и выносливость в любом возрасте. По этой методике занимаются и космонавты, и профессиональные спортсмены, и экстремалы, и дети, и женщины, ребята, бизнесмены, пожилые люди – все получают результат, при том, что можно начинать заниматься по первой ступени исцеляющего импульса, начиная с 9-летнего возраста и заканчивая 137-летним возрастом. За практический семинар вы получаете на основе методички по исцеляющему импульсу знания, которые позволят вам достигать больших результатов, чем занятия даже на индивидуально созданных, Тренажеру и по телестроению и по регенерации. Тренажеры, которые даже учитывают ваши конституционные особенности. Еще не было за всю историю проведения семинаров, мы провели уже свыше 500, может, 700 семинаров в течение за, за 10 лет. Не было ни одного недовольного человека. Вы не только прекрасно отдохнете, но самое главное, что благодаря практическому семинару, в отличие от семинара «Интенсив», с вами индивидуально будет работать сертифицированный мастер-тренер или тренер. К вам будет даже подобрана индивидуальная программа, благодаря которой вы сможете сто лет заниматься и получать максимальный результат. Я приглашаю вас на практический семинар на Байкал, на остров Альхон. Это красивейшее место, где мы помимо практических занятий помимо всех тех лекций и по питанию, и по голоданию, и по закаливанию, сможем посещать красивенные места этого чудесного острова, наблюдать за перением мартинов, чаек, нюхать цветочки, ползать на четвереньках, наблюдать за этим разнообразным микромиром, ну, а также костры, гитары, баня. Ну и самое главное, хочу сказать, что организатором этого семинара является наш очень дорогой и близкий друг Екатерина Лагашова, сертифицированный тренер по импульс. импульсу. Там даже будет мотоцикл, и мы ждем, до встречи, находите время, непременно находите время и приезжайте к нам на этот семинар.